мосты, дорогие мои, здесь я читаю карты Тарос, любовью для тебя. Сегодня мы рассмотрим такую интересную тему: это события ближайшего будущего. Значит, у каждого варианта будет по три события, поэтому выбирайте один из вариантов: первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Я бы хотела бы добавить тут прям сразу, что до расклада, то есть до. Самого вот этих событий выпала девятка жезлов, повешенный и дьявол. Дорогие мои, возможно, в какие-то определенные события в жизни, которые произойдут, вы втянете себя сами. То есть, возможно, также некоторые события вам дадут некоторого эффекта замкнутого пространства, поэтому не знаю, даже предупреждать либо быть осторожным. Давайте просто в совет, потому что здесь в любом случае для кого-то он понадобится, наверное, это все-таки будет в конце. Поэтому, дорогие, сразу говорю, что возможно вы с вами какими-то определенными действиями может поможете вогнать немного в неопределенность себя какие-то ситуации, где вас могут сковать, либо вы сами себя можете сковать. То есть здесь и в любом из этих трех событий здесь везде присутствуют люди. Сообщения, мужчины, женщины и все дела. Первое у нас событие основано на короле жезлов. Туз, Чаш и Паш и паш и паш Жезлов. поэтому дорогие мои возможно это событие либо это весточка либо ваша весточка кому-то возможно вам весточка от кого-то возможно у кого-то не знаю признанием любви либо признание в своих чувствах по отношению кому-то но здесь чувство здесь как возможно да, у кого-то призается кто-то в любви. Да, э, кстати, это как вариант возможно, да, и если это у вас немного в такой ситуации непонятно, при, не, это признание непонятной ситуации в гоне. Да, здесь, кстати, такое может проиграться, поэтому это, возможно, весточка от молодого человека вам, либо как вы такой человек ответственный и проявились и сами написали кому-то о своих чувствах. Но это будет касаться либо чувств, либо ощущений, либо чувств мужчины либо ваших собственных то есть в общем плане я рассматриваю это может быть и в любви любви это может быть то что вы сами возьмете ответственность да, за свои определенные действия если даже вы женщин и признайтесь кому-то сами то есть, либо кому-то расскажете о своих чувствах. Но здесь чувства, здесь фонтан эмоций, сообщения и мужчина. Либо вы сами как, если вы женщина, можете сами кому-то написать о своих, возможно, даже глубоких переживаниях. То есть, вот здесь вот какой-то момент весточки и эмоций. Это вот, да. Я не исключаю, что у вас есть причина закрываться от кого-то, то есть я не исключаю. По девятке и по повешенному, это возможно, есть определенные обстоятельства, которые поспособствовали вашему закрытию от, от внешнего, либо от определенных людей и тому подобное. Я не исключаю. То есть, такой момент, он все равно здесь именно девятка жезлов закрытия, повешенный. Сикость на косе дьявол, то есть я не исключаю такие моменты, потому что карты нарастающие, грубо говоря, по вот такой консистенции непонятности <смех> в жизни поэтому давайте далее здесь у нас королева мечей десятка жезлов и королева пентакли дорогие мои возможно определенные сложности могут быть между дамами, либо могут это между вами и вашей мамой это может быть между вашим самым допустим если у вас она женщина либо Вами. То есть это могут быть и рабочие отношения, и трудовые будни. Это может быть даже если ну просто какие-то определенные сложности между дамами. Если вы мужчина и смотрите на это событие, то у вас именно в семье могут проиграться то, что если у вас две дамы и они конфликтуют. То есть либо как-то переживают тяжелые времена. Возможно также, дорогие мои, здесь я не исключаю, что кто-то что кто-то здесь будет заниматься вдвоем каким-то определенным тяжелым трудом. То есть две женщины у нас заниматься будут либо тяжесть между ними, как в отношениях, либо тяжесть все-таки по итогу, что они вдвоем что-то взяли и что-то тянут вместе. Десятка жезлов это все-таки иногда и тянут двое одну лямку, поэтому не исключаю у кого как проиграется. Но тяжесть с женщинами, либо тяжесть вместе с женщиной, это может просто происходить. Возможно, определенная будет э, заканчивающая какая-то ситуация с женщиной, либо, соответственно, возможно, у вас подчиненная какая-нибудь скажет вот так-то, так-то, так-то. То есть что-то, что что возможно, подходит просто к логическому завершению, либо к финалу, либо какие-то определенные есть сложности и груз какой-то некой ответственности даже в таком каком-то плане. Поэтому, дорогие мои, давайте... Дальше. Давайте дальше. У нас Королева Чаш, Луна и Троечка Чаш. Дорогие мои, здесь возможно некоторое, ну не то чтобы заблуждение, но возможно некоторое, если вы будете попадать, вы можете просто попасть в определенное сообщество. Смотрите, смотрите, то есть... В негативе это больший момент с, головы, с, го, с горячей головы в куда-то войти, дорогие мои, прям сразу говорю: здесь может именно это в негативе проигрываться. Возможно, такое женское собрание. Возможно, какая-то дама поможет в чем-либо разобраться, тоже я бы могла бы сказать. Но здесь у нас Луна, поэтому и все-таки с королевы чаш. Больше я бы трактовала немножко в негативе, исходя из начальных карт, что вы, возможно, в определенные какие-то компании для себя можете попасть, но те, которые бы, если были бы как бы в сознании, то не попали бы. То есть вы можете попасть на какие-то, Приключения на попку найти, грубо говоря, и очень сильно коротко. Приключения реально на свою великолепную ореховую попку. Поэтому, дорогие дамы, особенно эмоциональные, пожалуйста, берегите себя, свои нервы, свои чувства, потому что попку тоже надо беречь, если что, с молоду. И все остальное также. Поэтому, возможно, какой-то вы войдете в какие-то определенные состояния, не очень сильно позитивные, которые могут сложиться для вас. Все-таки у нас начальные карты такие интересные. Только изначальных карт вместе сконструировала поэтому возможно также определенные какие-то виды заблуждений тоже могут происходить по поводу либо компании либо дам либо у вас по поводу всех и все на этой земле на этой земле поэтому дорогие мои будьте немного просто аккуратнее осторожнее давайте совет дайте совет пожалуйста если кому не надо тому не надо давайте просто совет совет туз мечей Паш, Паш, чаш и восьмерка жезлов. <свист> Чем богат, тем рад, дорогие мои. Делитесь своим богатством, делитесь тем, что вы, конечно же, думаете, но все-таки э, понимаете, пожалуйста, пожалуйста, понимайте, адекватно оценивайте свое состояние, состояние вокруг, вокруг людей. Э, э, э, то есть, здесь немного надо как-то со стороны. Посмотреть на какие-то вещи, которые касаются вас И, возможно, также отсюда что-то просто взять и понять для себя То есть более вот эти ситуации рассматривать как некий опыт Который, в принципе, поможет вам в чем-то разобраться То есть, дорогие мои, прям здесь прям попахивает опытом Возьмите из этих, из этих как раз-таки событий что-то определенное свое, какое-то понимание для того, чтобы дальше двигаться с большим каким-то неким позитивом. Просто понимайте, что некоторые вещи для вас просто будут опытом, который вы там будете хранить, чтобы потом как-то действуете в отношениях, либо в отношениях с другими, либо в отношениях с другими мужчинами, женщинами, детьми и тому подобное. То есть Здесь надо понять для себя какие-то определенные уроки и для того, чтобы дальше двигаться. То есть здесь противодействовать да, с разумом, с логикой, ну не сказал бы, здесь надо отсюда только вынести какие-то выводы для себя, для того, чтобы действовать дальше уже в других энергиях, дру по-другому и тому подобное. Приобретаем опыт из этих событий для того, чтобы либо... Также все делать, либо, дел... либо, вообще так, чтобы не делать, дорогие мои, правда? Приобретаем, пожалуйста, уполь. Поэтому. Спасибо вам, что досмотрели этот вариант. Давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим события вашего ближайшего будущего. Три события. Первое событие. У кого как проиграется? Вот одно, либо несколько. Рыцарь мечей, шестерка пентаклей, двойка кубков. Здесь будет все ясно. Здесь будет все ясно, понятно. Разборки. Либо разборки, либо конфликты. Либо конфликты, либо разборки. Но здесь будет ясно. С теми людьми, которые вы общаетесь, с теми людьми, которые вы строите взаимоотношения, с теми людьми, которые вы эмоционально подпитываете друг друга. Дорогие мои, двойка чаш. Я не, не всегда говорю о мужчинах и женщинах, я иногда говорю о друзьях, о тех людях, с кем вы, вы эмоционально связаны. Вот это могут быть и не только женщины, мужчины и всякие дела. Поэтому, дорогие мои, здесь разборки, возможно конфликт, возможно обстоятельства. Но из этого вы будете точно понимать, кто чего стоит, кто чего горазд и что, в принципе, что мне дает вот это общение с этим человеком, что я понимаю из этого всего. То есть здесь будет. Какая-то определенная разборка и будет определенная ясность, что мне дает определенное общение с определенным человеком в вашей жизни, либо, допустим, с вашими друзьями, либо с вашими родными. Тоже не исключает. То есть, какая-то произойдет определенная ясность, но через разговоры, через общение. Кто чего кого стоит, кто во что гораздо. Возможно, вы просто разберетесь, что вы делаете, а что вы не делаете в обстоятельствах по отношению к определенным людям. То есть, я бы также это хотела бы сказать. Давайте дальше. У нас, соответственно, соответственно, Паш Пентакли, да, Паш Пентакли, десяточка все-таки жезлов и шестерочка мечей. Дорогим нашим здесь людям, я бы сказала, что им вам захочется начать что-то интересное в своей жизни то есть здесь возможно очень большой внутренний импульс для того чтобы чем-то заняться вплотную заняться детьми заняться своим образованием заняться тем что что-то вам может принести либо доход либо ваше благополучие возможно просто изучение каких-либо определенных вещей в вашей жизни то есть возможно просто если вы определенно что-то изучаете вам захочется что-то новое изучить возможно просто что-то подойдет к логическому некоторому завершению до да, определенный курс к логическому концу и я захочу что-то еще изучать еще что-то помимо этого да дорогие дамы мужчины кто бы здесь не был но какой-то импульс захотение чего-то изучать либо изучать от того что уже все как бы нагружено я хочу отвлечься также может происходить но некоторое изучение каких-либо жизненных обстоятельств которые вам что-то могут Дать, либо деньги, либо разум, либо опыт, либо повысить какие-то навыки ваши, то здесь как раз таки может проиграться если вы вот в рисовании допустим курс анатомии изучили да вам захочется курс дизайна не знаю изучать если вам захотелось вы изучаете химию и вам захотелось определенную что-то что-то помимо этого также изучить возможно какую-то определенную другую науку то есть здесь импульс все-таки попажу пентаклей заняться чем-то новым для вас возможно только потому что у вас какая-то тяжелая ситуация где надо уже двигаться либо какая-то ситуация уже подходит к логическому завершению то есть вы отучились да на одно и хотите продолжить допустим пойти в магистратуру это тоже может идти но здесь касаемо лично вас лично профессионального либо ну, чисто духовного роста это тоже может кстати касаться дорогие мои но изучение чего-то нового вам это вот как-то я бы сказала захочется от того положения исходя которого у вас сейчас есть по десятке либо что-то заканчивается возможно, у вас какие-то определенные вещи заканчиваются в данный момент, либо потому что определенно как-то тяжело, а в новое хочется. Я бы могла бы еще и так сказать. Поэтому давайте дальше. А Третье событие у нас. Верховная Жрица, Королева Жезлов, Смерть. Я доложила шестерочку пентаклей, э, Дорогие мои, но здесь я бы сказала, что вот как, да, трансформация определенной личности у вас здесь будет присутствовать. Это возможно касаемо взаимоотношений, либо вашего прошлого, либо вашего определенного, определенного опыта и даже общения с коллегами, если что. Если что, вы загадали начальницу, которая была очень сильно жуткая. И у нее вот это возможно, она подобреет, дорогие дамы. Ну а мало ли, я а вдруг начальница загадала. А, а на себя другой вариант. Поэтому здесь я бы сказала, что человек как-то будет от чего-то отказываться, от чего-то ограждаться и к чему-то другому просто идти. Просто внутреннее перестроение личности в ближайшие события, в ближайшее время у кого-то может наступить. Что именно уйдет из жизни человека, я думаю, что это больше, конечно, касаемо человека самого, но... Это связано с прошлым и с определенным, возможно, даже женщиной. Либо у женщины произойдет некоторая глубинная трансформация личности. Немного станет другой. Поэтому, правда, здесь что-то отомрет. Не знаю, что именно. Я бы вот сказала, здесь не знаю. Но это связано либо с отношениями, либо с прошлым. Либо, с отно... либо в отношении с домом. Что-то уйдет из жизни у, здесь у, де, у девушек наших. Если вы мужчина, то возможно ри, рядом женщина мог, может немного трансформироваться и немного стать другим человеком на ваших глазах. Поэтому вот здесь прям а, здесь э, что-то что-то умрет, что-то что уже не нужное, либо все-таки все у меня запищало даже поэтому я не прогнозирую определенные какие-то вещи что кто-то уйдет не дай бог пожалуйста такого не надо нам да все таки это общий расклад поэтому здесь больше я бы сказала в другом контексте что человек либо которого вы как бы загадали возможно определенную женщину либо рядом с вами женщину либо вы сами являетесь допустим женщиной может немного как-то. Уйти, грубо говоря, что-то определенное в личности человека. Вот здесь немного прям все так глубинно, я бы сказала. Но что именно, я еще рассказала, что вот здесь, здесь опыт, здесь прошлое, здесь какие-то вещи, которые уже как бы надо уже переварить и выбросить, я бы сказала. То есть здесь какой-то вот какой-то... Вот такое ощущение может и у людей здесь присутствовать. Возможно, кто-то будет расти, либо кто-то будет по-другому себя вести. Поэтому я не исключаю, не потому что это не временный эффект, пожалуйста. То есть она там будет другое, она сейчас лапочка, а потом она стала мегерой. Нет, дорогие мои, это если он происходит, этот опыт, этот опыт меняет человека, то человек таким и остается и далее. И только потом либо растет, либо, соответственно, остается таким же. То есть, дорогие мои, это я правда на полном серьезе. То есть здесь какая-то меня меня не меняния личности, меняния личности, изменение личности. А то вдруг сейчас скажут. Поэтому ладно, дорогие мои. Очень такой интересный интересный расклад, поэтому спасибо вам. Я желаю вам всего самого наилучшего с таким, с таким вот, с таким интересным событием. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал? Третий вариант. Ну, давайте посмотрим события ближайшего будущего. А, первое событие. Девяточка мечей, тройка пентаклей и, верх, и верховный жрец. А, да, <клево> Отшельник. Отшельника, я смотрю на отшельник, говорю верховный жрец. Окей, дорогие мои. но ну, здесь, возможно, какая-то э, пройдет, придет э, ситуация. Здесь, возможно, определенные страхи проиграются в реальной жизни. То есть, что-то, то, чего вы боитесь, может проиграться в вашей сфере, в вашем бизнесе. То, что вы строите, либо то, что вы делаете. То есть это то же самое, когда вы определенно боялись какого-то вот что-то не сделается. Поэтому все, вот здесь все мысли материальны. Вот это какая-то такая фраза. Дорогие дамы, если что, здесь очень сильно мысли материальные, девяточка мечей, могут проиграться какие-то определенные страхи в труде, которым вы занимаетесь. Будь то это домашнее хозяйство, будь то это скот, будь то это какая-то фабрика-завод. Поэтому, дорогие дамы, здесь определенная какая-то ситуация, которая может заставить в тупик, либо может, мужчинам тоже, я бы говорила, то, что тоже может проиграться, что какая-то ситуация может всплыть из-за ваших каких-то страхов и все-таки проиграться в жизни. Поэтому здесь мысли материальны, и если вы чего-то боитесь, пожалуйста, либо это может просто произойти, и надо обратить на это внимание, либо все-таки там... Реально произойдет, от этого никуда не деться. Поэтому, дорогие мои, вот сразу, когда вы смотрите вот эту позицию, либо вот эту ситуацию, то пожалуйста, помните все-таки о своих мыслях и то, куда вы направляетесь, потому что вот здесь очень важно именно то, о чем вы думаете и в каком направлении. Я прям вот хотела бы обратить этого варианта внимания на это. Второе событие, двоечка жезлов, король пентаклей, рыцарь Пентакли. Дорогие мои, ладно, продвижение э, как-то застопорится там, но и здесь я еще раз говорю, возможно, какое-то отложение определенных ситуаций. Э, возможно, обстоит также дело с кредитами, со всякими делами, какое-то торможение. Просто будет, может произойти у вас в жизни. Возможно, вы будете поставлены перед фактом, либо самим молодым человеком, либо молодой человек будет что-то решать для себя, куда дальше идти. То есть здесь какое-то притормозили, посмотрели, что будет дальше. И у вас именно это торможение, оно через все эти события проигрывается. Но какое у кого, это очень тоже интересный вопрос. Поэтому, дорогие мои, возможно, какой-то определенный вид заработка вы будете рассматривать в ближайшее время. Либо, для того, либо будете определенный отдых будете рассматривать. Либо туда поехать, либо сюда поехать. То есть здесь вот как э, нас налево пойти, э, к царевне приплыть, направо денег загробастить. И вот здесь вот, дорогие мои, кто-то будет перед таким камнем, либо э, как стоять, грубо говоря, ну... Не в прямом смысле, а в переносном. Поэтому, дорогие мои, здесь именно какой-то свод направлений. У вас будет вот именно какая-то указательная такая стрелочка впереди. Но у каждого помните, пожалуйста, своя. Потому что может и все три варианта проиграться у вас в жизни. Поэтому я даже этого не исключаю. Но это касается вашего действия в финансах это может материального всего касаться вашей квартиры дома залога кредитов заемов, дач недвижимости денег финансов что в кошельке поездки свершения определенные ну то есть это касается больше все-таки физического какого-то некоторого плана то есть вы будете поставлены выбор выборе перед выбором в таком каком-то контексте Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Возможно, вы поставите какую-то определенную цель сделать то-то, то-то, то-то, чтобы потом что-то, что-то полопать, да. Но надолго вы будете, возможно, рассматривать просто, куда вложить деньги, чтобы вот именно хорошо проигрались там в долговую какую-то основу. То есть это даже, может быть, какие-то заемы, средства, куда-то вы можете все-таки что-то вложить, и что-то с этого получить. Ну, вот здесь вот какой-то такой. И все-таки здесь у нас... А, история выбора. Что же делать, куда идти, в долговую какую-то перспективу. <как> <как> вот знаешь, это вообще не них для бизнесменов бизнесманов. <как> <Канал. как> Ладно, дальше. <как> у нас четверочка мечей, король мечей и двоечка чаш. Дорогие мои, у вас какой-то Возможно определенные обстоятельства эм, у кого-то будет наступит определенное перемен, перемирие и спокойство с определенным мужчиной. Возможно, даже это касается, если он ваш начальник, его мужчина. Также, я бы сказала. Но здесь определенное спокойствие в отношениях. Если ваше отношение с каким-то молодым человеком, даже если вы молодой человек, если вы загадываете начальника, у вас все будет спокойно на работе, мирно. Да ладно. Если вы загадываете человека, мужчину, да, допустим, если у нас жизнь проигрывается. Он... У котором с которым нестабильные отношения дорогие, возможно охлаждение здесь отношений также но почему все-таки король мечей да и двоечка чаш стабильные отношения почему потому что здесь все таки по итогу четверку в четверке мечей возможно в, данное, в ближайшее время вы с молодым человеком будете по две стороны каких-то баррикад, вы занимаетесь одним, он занимается другим. Он на вас внимания не обращает, вы на него внимания не обращаете. И у вас все мирно, все гладко. Только из этого я бы сказала: какой-то такой момент именно по четверке мечей. Возможно, какой-то определенный отдых с определенным молодым человеком, у вас тоже может просто проиграться именно по четверке мечей. Поэтому вот, возможно, у кого-то перемирие, некоторое согласие будет в паре в отношениях, даже если король мечей поэтому вот здесь вот вот вот я бы хотела бы сказать какой-то перемене перемирие спокойствие либо какой если вы с человеком непонятно сразу говорю, то может быть наоборот охлаждение всяких отношений либо какой-то диссонанс и отхождение друг друга у партнерства в партнерстве вот, если вы загадываете, все таки вы, у вас нет молодых людей, у вас молодой мужчина, это только ваш начальник, то, соответственно, возможно просто какие-то некоторые охлаждения в отношениях с этим молодым человеком. Если вы личность спокойная, разумная, то здесь и все будет гладко, спокойно. Но если вы эмоциональные дамы, то, соответственно, для вас, возможно, будет особо не хватать эмоций от у молодых людей, либо даже от своего начальника, допустим, чтобы он похвалил вас за труды. Поэтому вот здесь вот очень сильно, наверное, надо и от какого вы, какого-то какого темперамента, то есть какого вы эмоциональная, либо холодная, чувственная, горячая, ну Грубо говоря, вот так. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели этот вариант до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего. Да, и к следующему варианту. Здравствуйте, кто выбрал у нас четвертый вариант. Ну, давайте посмотрим события ближайшего будущего. А здесь у нас колесница, туз, кубков и нет. Ой, у кого-то кругосветка прям, <смех> у кого-то поездка, у кого-то свершение, у кого отпуск, кто такой веселый, у кого каникулы, а у кого-то просто стажировки, а у кого-то какие-то путешествия. Дорогие мои, здесь возможно путешествия. Давайте так. Что-то очень сильно приятное, классное, вкусное Может ожидать в у четвертого варианта в первом событии Возможно, это касается людей за границей Возможно, это касается каких-то поездок Какого-то совершения, какого-то чуда Поэтому, дорогие мои, это что-то, возможно, очень сильно чудесное Рождается просто Поэтому, правда, здесь очень, очень такое благоприятное сочетание карт Чтобы просто благоволить тем, кто, если куда-то что-то собирается Либо куда-то переезжает, либо что-то менять, жить либо даже работать, но ну, просто... Но здесь связано с переездом, с работой, с поездками и с движением в каком-либо направлении. То есть здесь какой-то положительный результат. Возможно, это рождение. Возможно, это рождение каких-то определенных чувств. Возможно, кого-то встретить, и не исключаю. Да, в поездке. Романтическое путешествие. У кого-то, правда, это просто отпуск за границу. У кого-то это что-то новое, изучение каких-то определенных вещей, открывание для себя нового, если вы стажировку по, по какой-то специальности в другую страну, в другой город едете. Поэтому здесь очень сильно вкусное, приятное движение. Да, возможно, какие-то определенные сюрпризы касаемо ваших эмоций, либо это, этот сам сюрприз вызовет очень сильную бурю эмоций. То есть, возможно, определенные какие-то поездки, свершения, но это, поймите, пожалуйста, это связано с движением. Все, что вы, куда вы движетесь, либо вы движетесь по работе, либо вы движетесь в цикле в каком-либо, либо здесь очень сильно очень приятно что-то может с вами произойти. Именно в движении, куда вы движетесь. И как вы движетесь? Если вы э, беременная, допустим, да, то может это, соответствовать. но я бы здесь сказала, что движение все-таки по колеснице почему-то именно с тузом чашей, с миром, э, рождение чего-то нового, вкусного. То есть я поэтому и хотя императрица здесь не выпала, да, я понимаю, но все же э, вот это мне бы хотелось бы здесь даже намекнуть, потому что ну, все-таки расклад у нас общий, дорогие мои. Что-то вкусное интересно, интересное, какой-то новый поворот событий в движении в вашей жизни, и куда, соответственно, вы движетесь, может произойти что-то вкусное, вкусно, вкусное. вкусное. А вот, прям офигеть. Но, знаешь, вот запахло, как будто просто перелетом, как будто кто-то из другой страны в другую переезжает, либо уезжает. И вот здесь, вот, вот именно, вот, вот, вот это ощущение, поэтому я и сказала кругосветку у кого-то. Поэтому давайте дальше. Тройка, тройка чаш, королева Пентакли, восьмерка чаш. Дорогие мои, у кого-то может проиграться, что здесь... Давайте так. С кем вы общаетесь? У какой-то дамы может что-то просто произойти, что-то случится. Возможно, определенное ЧП, либо определенные, возможно, какие-то определенные даже потери тоже могут произойти. Вот здесь вот троечка чаш, как праздник, королева пентаклей и восьмерка, как ушла из праздника. Поэтому что-то из разряда того, что с кем вы общаетесь, проанализируйте. Если женщины есть, то, соответственно, вдруг мало ли нет, с мужчинами общаемся, то здесь королева Пентакли, что-то может случиться с определенной дамой, что она может уйти из этого праздника жизни. Поэтому, дорогие мужчины, дамы, у кого-то какая-то стабильность, у какой-то дамы в вашем некотором кругу общения и друзей может пошатнуться, в ее стабильность в жизни Um, все-таки королева Пентакли больше касаемо успеха, либо касаемо всяких богатств, либо определенных каких-то тем, чем она, соответственно, владеет, то, что она дает. Что-то просто может произойти. И вот, у определенной дамы в вашем окружении. Поэтому, пожалуйста, ну как бы присмотритесь, потому что с праздника кто-то может все-таки уйти, а вы можете даже не заметить. Поэтому давайте дальше. У нас девяточка Пентакли, король мечей и умеренность. Дорогие дамы, дорогие мужчины, у кого-то все... На линии фронта будет все хорошо. Поэтому девятка и умеренность. У кого-то здесь в денежном каком-то некотором эквиваленте будет все достаточно хорошо. Такое ощущение, что этот вариант способствует только для того, чтобы я кого-то успокоила. Почему у меня такое ощущение? Потому что здесь все хорошо, здесь подумаю, потому что можно сдать. А здесь у кого-то, у какого-то мужчины, если он работает в определенных каких-то сферах, да, государственных, то будет все хорошо. Будет все стабильно, ровно, гладко. Возможно, с определенным человеком, либо у него с финансами будет более чем норма. Поэтому, дорогие дамы, дорогие мужчины, если вы мужчина и, соответственно, работаете в такой умственной сфере, которая требует каких-то умственных затрат, здесь может быть все нормально, все спокойно, вам особо не о чем переживать. То есть здесь, здесь какой-то момент не переживай, не ссы, все наладится, все получится, все будет хорошо. У мужчины не с мужчиной, а у мужчины это важно, потому что, да я знаю, вас сейчас, ой, по-любому с моим мужиком будет, и у нас все будет в отношениях нормально. Нет, дорогие мои, это немножко позиция больше о благополучии мужского типажа, мужского пола. Если вы олицетворяете себя как мужчина, да, да допустим, начальница вот такая, то у вас будет все хорошо с денежным плане, в денежном плане и э, в каком-то некотором ощущении спокойствия и ощущение собственного благополучия у вас будет. То есть, пожалуйста, не с мужчиной у вас, а именно либо как вы, как мужчина, допустим, вы ведете себя как мужчина, да, либо какой-то пол занимаете определенный что у вас будет именно благополучие. Либо если у вас есть такой молодой человек, который занимает посты, у него будет все более-менее благополучно. То есть выровняется, возможно, ситуация, либо просто успокоится некоторая такая волна в жизни. Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь я бы сказала вот так. <как> Поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всего вам самое наилучшего. Спасибо большое моим спонсорам, то, что они поддерживают мой канал. Эй, и спасибо. Пока и пока-пока. Ваша читающая. Тарус, любовью и для тебя.